информировать о ситуации, которая складывается на территории Кустанайской области Рудовского района по состоянию на сегодняшнее утро. Как известно, что пожар начался у нас 2 числа ориентированных 15-10. А, распространению пожара способствовала высокая температура и порывистый ветер до 20 метров в секунду, что привело к распространению огня на большую территорию лесного массива, а также создалась угроза населенных. В результате своевременно предпринимаемых на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Было за вчерашние сутки эвакуировано более 1800 человек из населенных пунктов, где представляла угроза распространение пожара. Как я докладывал ранее, на состоянии 24.00 у нас не было информации о пострадавших и погибших. Сегодня с утра мы при разборе завалов непосредственно в населенном пункте Аман-Карагаев выявили факт гибели человека, это инвалид. 36-го года рождения.